Здравствуйте, любимый муж подарил с день рождения вот эту сыроварню. Сейчас я ее буду вскрывать, смотреть, что там внутри. Очень классная деревянная коробочка, приятный аромат дерева. Ключик, чтобы снять, чтобы открутить болтики. Упаковка очень продумана, на мой взгляд, потому что может справиться даже девушка. Итак, открываем. Так, давайте вместе смотреть, что там у нас внутри. Итак, инструкция. Так, что у нас здесь? Перчатки. Шапочка. Это фартук. Ага, заквасочки. Так, все с инструкциями. Лакмусовые бумажки, книга рецептов и книга в помощь Сароделу. Так, инструкция. Так. так, гарантийный талон. Ага, чек. Отлично. Так. Ну и вау! Лира! Большое спасибо! Распаковала, поставила на плиту. Поняла, что она не очень большая, что для меня это плюс. Напомню, что у меня Бермайер Бир... Оптима плюс на 10 литров. Как она хорошо встала. Когда я выбирала сыроварню, мне очень был интересен размер дна этой кастрюли, потому что я боялась, что она не подойдет под имеющейся у меня конфорки. Вот сейчас она стоит на конфорке 21 см. Она ей даже велика. Дно у этой сыроварни 18,5 сантиметров, Поэтому она у меня подошла на среднюю конфорку, даже не на самую большую. Смотрится очень аккуратненько. В комплекте идет... Электронный термометр. Так. Сам вымешиватель. Очень интересно было, попроб... будет попробовать. Не руками вымешивать, а с вымешивателем вот таким. Так, шнур. Подключается он вот сюда. И в розеточку. Очень-очень мне понравилась сыроварня. Внешне выглядит замечательно, не громоздко. Очень стильно и аккуратно. Спасибо большое сыроварне Тримасова. Ну и моему мужу за подарок. Всем хорошего дня!